Программу Pay Design не все используют для создания дизайнов машинной вышивки. Некоторые приобретают ее вместе с машиной и, попробовав сделать несколько движений, отодвигают ее на задний план, ибо страшно. Но не стоит этого делать. До того, как начать пользоваться программой по ее основному назначению, попробуйте к ней привыкнуть и использовать ее как конвертер, редактор, позволяющий компоновать уже имеющиеся дизайны и так далее. Некоторые пользователи полагают, что в программе можно открывать только PS-файлы. Они заходят в меню «Файл», «Открыть», выбирают все файлы, находят нужный файл нужного формата в папке, пробуют его открыть, но им пишут, что как бы не тут-то было, это не предусмотренный формат файла. Открыть дизайны в других форматах в программе можно. Эта процедура называется «Не открыть файл, а импорт» и делается она вот в этом меню. Нажимаете «Импортировать рисунки» и видите предложенные варианты. Вы можете импортировать, работать с рисунками из библиотеки рисунков. Это маленькие, простые, но иногда помогают. Для того, чтобы открыть рисунок в программе, нужно навести курсор мыши на него и дважды кликнуть. Он появится на рабочем поле. Также вы можете импортировать файлы другого формата из файла. Для этого вам необходимо будет зайти, выбрать папку, в которой находится ваш дизайн Ну вот у меня находится здесь. Теперь вы можете импортировать файл .dst, к примеру. Выберите файл и дважды кликните по нему мышкой. Файл открылся. Вот это простое, простое импортирование рисунков вышивки на рабочее поле для Дальнейшей работы. Открыв файл в другом формате в DST, например, вам необходимо сохранить формат, понятный в вашей вышивальной машине. Что вы можете сделать? Для этого необходимо зайти в меню Файл, Экспорт. В открывшемся окне выбрать нужный формат файла и сохранить программу pay Design» Позволяет открыть следующие типы файлов и сохранить форматы FAV, Husqvarna, Genome и Zinger. Если ваша машина понимает DST-формат, то вы счастливчик. Это очень удобный формат, его поддерживают практически все конвертеры, в том числе и по дизайн e кстати многие но ну немногие ладно некоторые машины от компании browser уже позволяют работать с действия форматом благодаря импорту вы можете загружать на рабочее поле фай несколько файлов и с ними работать размещать их в нужном порядке Выравнивать, группировать, ну, в общем, различные отображать, менять размер, ну, это аккуратнее с этим и так далее. То есть, простые такие вот действия. Особенно это удобно для тех, кто работает с готовыми дизайнами, если ему необходимо создать общую композицию, а затем отправить ее на вышивальную машину, то все вот эти действия он может произвести. Достаточно загрузить дизайны, расположить их в нужном порядке, создав композицию, и отправить на вышивальную машину.